Доброго дня, с тобой Андрей Никифоров, я врач-диетолог и это Диетолог в холодильнике. Знаешь, мне часто спрашивают по поводу меню, да, меню на день, меню на неделю, и сегодня мы говорим про меню для похудения. Итак, что такое меню для похудения? Да? То есть очень важно, чтобы оно было комфортным, потому что вот что я вижу, когда работаю с девчонками, да, с участницами тренингов, очень часто люди говорят вот я там получила меню и не смогла его соблюдать. И это ведь важный момент, потому что меню, как правило, должно соответствовать ну, определенным привычкам, которые есть у тебя. И оно должно быть, ну самое главное, это на долгосрок, да, то есть чтобы не просто там с ним как-то неделю повозиться, то есть сюда, да, там, поготовить, да, как там, не знаю, книга рецептов, а чтобы это сохранилось с тобой на месяц, на два, на весь период снижения веса и в дальнейшем на сохранение. Это важный момент, важнейший момент. И чтобы это реализовать, это меню должно быть для всей семьи. Вот, не знаю, был ли у тебя опыт а, снижения еса по готовому меню, дай знать, да, вот в комментариях, да, может быть, где-то ты на сайте увидел, и кто составлял это меню. Было ли это меню для всей семьи? Если нет, то получается, что ты готовишь себе отдельно, да, там мужу, семье отдельно, а это получается времени в два раза нужно тратить больше. И, как правило, у них всегда вкуснее, да, то есть ты что, приготовишь, у тебя там, какой-то салат, да с кулочкой, вот, ну, куриная грудка там, и у них там, наконец, да, котлеты, пюрешки там, да? и ты такой думаешь, блин, что-то у них вкуснее, да? у них как-то там интереснее. И это приводит к срыву. Второй момент, очень часто эти меню бывают заточены на калории, и там не хватает баланса питания, да, то есть мы начинаем как-то ужиматься, там как-то не хватает нам сложных углеводов, не хватает нам жиров, да, и в конечном итоге это приводит к срыву, к срыву. Ну и самый главный момент, когда там не твои продукты. То есть у нас да, вот за 30, 40, 50 лет жизни формируется определенный такой м -м, план питания привычных продуктов, которые мы изо дня в день ходим, покупаем в магазине, как-то готовим, да, соответственно, вот, чтобы у нас вот в таких вот кастрюлях да, там был супчик, борщ, а в этом меню другие блюда, да, там какие-то там диетологов, фитнес-тренеров на тему ПП и прочее. И мы как-то вот, ну, питаемся, питаемся, пока интересно, да, пока там как-то новизна есть. А потом нас все равно тянет в привычное. Вот именно из этих всех соображений я, если честно, небольшой сторонник меню. Мне не нравится эта логика, потому что, ну, скорее всего, это будет не, да, вот, комфортно для семьи в плане всего питания. Там очень тяжело угадать вот именно вкусовые приоритеты. И ведь рацион меняется. То есть у нас есть сезонное питание. Зимой мы питаемся вот так, летом вот так, да, это же логично. Поэтому я за подход, когда мы корректируем рацион. Корректируем рацион. И здесь, ну вот если, да, говорить про тебя, вот и мы с тобой бы снижали вес один на один, чтобы я сделал, я бы спросил, как ты питаешься сейчас. И я большой сторон для того, чтобы убрать из рациона перекусы. И я бы работал в эту сторону, чтобы немножечко усытнить, да, соответственно, рацион, например, на завтрак, если у тебя второй завтрак, это перекус. И тогда у тебя уже был бы такой пульсан, полноценный, да, полдник, завтрак, обед, да, ужин, ну точнее, завтрак, обед, полдник, ужин. То есть мы бы вот в эту сторону поиграли. Далее, уже от задач, например, да, если у тебя есть сахарный диабет, то это определенного плана меню в плане углеводов. Да. Если есть, допустим, какие-то женские гормональные изменения, то нужно по жирам будет, да, посмотреть. А если это кардио да, ситуация, то здесь тоже нужно очень важно оценить баланс жиров и, соответственно, тем самым определить скорость снижения веса. Потому что это тоже ключевой момент. Есть психологические чистые моменты, когда у человека так называемое компульсивное передание, и он, ну вот, ну, если проще говорить, на ограничение реагирует срывом. И здесь нужно сделать максимально разнообразное резню, да, чтобы сохранить а, продукты. И здесь нужна вот такая работа тонкая психолога, психотерапевта. И это все на самом деле можно реализовать. Можно развивать со мной работу индивидуально. Можно развивать а, и идти типа по схеме, по шагам, которые мы делаем, да, и прорабатываем в нашем клубе. И тогда у тебя уже будет не то, чтобы там готовое меню, а твой рацион, который есть у тебя привычный. Можно подкорректировать, да, подкрутить. И вот тогда-то будет снижение веса на долгие-долгие годы. Причем это будет комфортно. Причем это будет для всей семьи. Причем это будет соответственно, выгодно по деньгам, потому что не будут какие-то там да, непонятные продукты, а то, что ты привыкл покупать, и, кстати, как правило, это более выгодно это в плане финансов. И девчонки, кто со мной вес снижал, многие отмечают, что они стали более выгодно ходить в магазин, что удивительно. Не знаю, пожалуйста, напиши ниже в комментариях, был ли у тебя опыт снижения веса по готовому меню, по каким-то таким а, диетным планам меню из интернета и так далее, какой был результат, и был ли самое главное рецидив. Ну, а если ты снижал вес со мной, похвастайся своим успехом. Сколько у тебя снижения веса а, к сегодняшнему дню? Да, может быть, уже достигла цели, и сколько ты свою стронить сохраняешь? Вот такой вот подход к плану питания, да, для того, чтобы а, понять и выбрать. Ну, а стоит ли тебе искать по интернету все-таки, да, вот эти а, там, готовые шаблонные меню, либо научиться немножечко скорректировать свой рацион, чтобы было и вкусно, и эффективно, и полезно, и, самое главное, с долгосрочным эффектом. Лайк, подписка, если ты еще не подписалась. На этом канале много полезного. Увидимся в следующем видео. С тобой Андрей Никифоров, врач-диетолог, и это Диетолог Холодильники.